Привет, Олег. Олег, ты в космосе. Не задерживай дыхание, а то тело человека просто лопнет, просто медленно души. Из-за попадения внешнего давления тело Олега вырастет в размерах. Из-за отсутствия атмосферы, давление глаза и язык высохнут. Но Олегу это не помешает, так uh -huh, ведь? Uh -huh, uh -huh. А из-за солнечного звучения у Олега появится солнечный ожоги. <звук> Олег, в космосе не распространяются звуки. Из-за этого ты не сможешь позвать на помощь. Также у Олега начнется кислородное голодание. Несмотря на то, что в космосе очень холодно, Олег не замерзнет. Из-за этого, что типа организма Олега будет отводиться очень медленно. А если Олегу не дать кислорода, то он потеряет сознание. Олег, смотри, кислородный баллон. Люди очень много мусорят. Мусор уже на Земле, в океане и в космосе. Смотри, среди мусора космический корабль. Ну на этом все. Желаем вам удачи. Всем пока.